Ну, давайте рассмотрим тогда вкратце как бы, три типа отношений, условно говоря. Потому что э, муза подразумевает э, отношения на стадии мудрости, так сказать. Вот, первый тип отношений – это невежество. Да? Я думаю, что у всех этот уровень отношений был, особенно первые отношения. То есть это когда вообще непонятно, никто вы в отношениях, никто там, мужчина, ни с этим делать, никак. То есть, происходит какое-то такое сближение на уровне скажем так, полового влечения, полового инстинкта, потому что ну, подростков забурлили гормоны, и их этими гормонами тянет к противоположному полу. То есть, вот. На этом этапе получается непонятно что. Вот. Этот этап рассматривать мы не будем, мы и так его все в жизни проходили. Второй этап поинтереснее – это отношение на уровне страсти. Вот, звучит он так, что э, я уже хочу готовенького мужчину с, с полным багажом, в полной комплектации. Желательно, чтобы у него там было 25 качеств, там, машина, квартира. Он был ответственный, э, крутой, заботливый, бережный, осознанный и что-нибудь что еще. Вот. То есть, э, такой подход к мужчине, как к вещи. Вот. Это тоже неправильный подход на самом деле. Вот. Правильный подход другой. Он звучит примерно так, что э, как бы вы в своем намерении берете стопроцентную ответственность за то, что э, вы приглашаете мужчину в свое пространство, за отношения с ним, за качество отношений с ним, за все, что с ним происходит. Если мужчина пришел такой, да, есть смысл ну, как бы разобраться, зачем он такой пришел, почему такие мужчины вам интересуются. Что, что вас, как магнитом, таких мужчин притягивает. Вот. И это дает возможность получить в жизни определенные изменения, то есть начать вообще взрослеть. Потому что если вы считаете, что с вами все в порядке, а это не в порядке что-то с мужчинами, вот, это неправильно. С мужчинами все в порядке. Вот. Просто те мужчины, с которыми все в порядке, почему-то они не с вами, а с кем-то другим. И ваша ответственность в том, чтобы разобраться, а что вам не хватает, чтобы вот такой именно мужчина пришел. Вот эта тема потребительства, к сожалению, она распространилась и на людей, из, из вещей, из, из товаров и услуг. Вот. С людьми это приводит к такому, что если вы относитесь к мужчине потребительски, мужчина будет к вам относиться также. То есть, если вы им не интересуетесь, он тоже вам не будет интересоваться. Если вы хотите поиметь его ресурсы, он захочет поиметь ваши ресурсы. Вот. То есть вы думаете, ага, вот сейчас я найду такого. Не знаю, там, обеспеченного, вот. будет меня содержать. А он думает, я сейчас найду такую э, симпатичную и буду с ней заниматься сексом. Или еще чем-то заниматься. Как-то использовать женские ресурсы, что-то брать там от нее.